Новогодние чудеса в кафе «Восток». Хотите поздравить друзей и родственников с Новым годом вместе с Дедом Морозом? Пожалуйста. А ты веришь в Деда Мороза? Конечно, смотри. Вот видишь, чудеса бывают. С Новым годом! Новогодние поздравления с кафе «Восток».